Счастье — это когда хочешь ее обнять, а невзирая на то, что вы в жуткой ссоре. Счастье — это когда у вас на двоих одна чаша любви, радости или горя. Счастье — это когда видишь в обидчике ты не врага, но учителя или друга. Растишь в себе мощь, терпение и доброты в минуты, когда бываешь поруган, Счастье — это когда ноша твоя легка. Не волочишь ты вслед за собой обиды. Счастье — это когда ты знаешь наверняка, непрощение ляжет внутри глыбой. Счастье это когда хочется отдавать, а щедрость души твое твердое кредо. С чем сам останешься ты не болит голова. Была бы вода и горбушка хлеба. Счастье это когда радость чья-то в тебе откликается эхом, веселым, звонким, а слезы печали чужих, и горестных бед. Душе твоей чуткой, непосторонняя. Счастье это когда день начинаешь в пять, с отрадной молитвы и легкого старта. Счастье это когда ты жизни можешь сказать, люблю вчера и сегодня. И завтра.